Здравствуйте, дорогие друзья! На растущей волне популярности подсистем компания GeekVape представила нам свой девайс, выполненный в фирменном стиле. Речь в этом обзоре пойдет о Aegis Boost. Прочный девайс, который не боится воды, ударов и пыли. Устройство поставляется в черной картонной коробке. Внутри нее располагается собранный комплект и упаковка с дополнительным испарителем, кабелем microUSB, специальным ключом для извлечения испарителей и дриптипом. Корпус Aegis Boost выполнен в стиле других продуктов этой линейки. Используются те же уникальные формы и материалы. Для изготовления корпуса используется металл, пластик, кожа и силиконовые вставки. Благодаря такой комбинации производителю удается достичь прочности, влагозащищенности и узнаваемого фирменного стиля. Вес комплекта составляет всего 120 грамм. Внутри установлен несъемный аккумулятор емкостью 1500 мАч, заряда которого, по заявлениям производителя, хватит более чем на сутки активного использования. Aegis а Boost подойдет широкому кругу пользователей. Производитель заботливо положил в комплект все, что необходимо для начала парения. Причем прямо в коробке вас ждут два различных испарителя и дополнительный дриптип, что позволит вам выбирать между тугой и свободной затяжкой. Для более точной регулировки обдува, картридж оснащен кольцом, которое позволяет в любой момент легко настроить затяжку. Заправочное отверстие расположено за силиконовой заглушкой на верхней части картриджа, поэтому для заправки его даже не нужно доставать из мода. Емкость картриджа в 3,7 мл позволит вам долгое время обходиться без дозаправки, но существуют версии с картриджем на 2 мл. Кстати, не забывайте подписываться на наш канал и на наши социальные сети, все ссылки есть под видео в описании. Сторонникам обслуживаемых атомайзеров производитель предлагает отдельно приобрести обслуживаемый картридж с удобной двухстоечной базой для установки одной спирали. Меньший объем данного картриджа в 2 мл с лихвой компенсирует лучшие вкусы передачи и возможностью сэкономить на покупке расходных элементов. Максимальной мощностью устройства в 40 Вт запасом хватит как для использования с испарителем, так и с различными намотками. Поддерживаются сопротивление от 0,2 до 3 Ом. Все управление вынесено на лицевую часть устройства. Там находится кнопка Fire, кнопки регулировки и небольшой дисплей с информацией о мощности, заряде аккумулятора, сопротивлении и количестве затяжек. Если вы цените стильный внешний вид, компактность и надежность, то Kikvave Aegis Boost станет отличным выбором. Вариативность в использовании различных испарителей или самостоятельных намоток даст вам свободу в выборе жидкости и стиля парения. Спасибо за просмотр. С вами был Сигарет Нетбай и до встречи на нашем канале. Речь в этом обзоре пойдет о Егис Бюст. О Егис Бюст. Надоел.